Россия, Китай. История и культура. Кейс-чемпионат по предпринимательству. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Газизянова. В Баку с 10 по 11 ноября проходит выставка российских университетов. В ней принимают участие 15 ведущих вузов России, в том числе Казанский федеральный университет. КФУ на выставке представляет специалист по учебно-методической работе научно-образовательного отдела Института международных отношений Евгения Онищенко, а также ведущий специалист Центра по работе с одаренными школьниками Департамента образования Альбина Хуснудинова. Крепкие отношения Китайской Народной Республики и Республики Татарстан продолжаются уже не одну сотню лет. Связь двух республик не только торговая, но и культурно-образовательная. Еще в начале 19 века в стенах КФУ была создана первая в России кафедра китайской словесности. О том, как происходит укрепление сотрудничества на сегодняшний день, узнаете далее. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие конференции «Россия и Китай в меняющемся мире». Открытием торжественной части стали приветственные слова генерального консула Китайской народной республики в городе Казань Сянбо и проректора по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишева. Сила дружбы между народами Китая и России постоянно укрепляется и расширяется. И мы глубоко ощущаем сильное желание и видим практическое честь российских друзей по развитию китайско-российского сотрудничества и содействию дружбы между нашими двумя странами. Уже общее количество студентов россиян, которые изучают китайский язык, приближается к тысяче. И на сегодняшний день более полутора тысяч студентов на десяти профилях подготовки в Казанском университете также изучают китайский язык. И он стал одним из центров притяжения для китайских и российских студентов. Для которых созданы комфортные условия для обучения, кроме того, в зале попечительского совета Казанского университета состоялось подписание меморандума о сотрудничестве и открытии регионального отделения общества Российско-Китайской Дружбы в Республике Татарстан. Это первое общество дружбы с народами зарубежных стран, которое работает в Москве с октября 1975 года. С момента создания общества ни на один день не прекращало своей деятельности и внесло важный вклад восстановление развития российско китайских отношений особую радость нам всем в москве доставляет то что здесь в республике татарстан создается Региональное отделение общества. На форуме представители науки России, Китая и других стран смогли не только обменяться мнениями по проблемам сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики, но и объединить усилия в становлении и укреплении международных связей в области науки и образования. Для меня большая честь открывать своим небольшим докладом нынешнее заседание. Называться оно будет «Борьба с эпидемиями в Китае в историческом прошлом». Китайская медицина, вызывающая повышенный интерес в современном российском обществе, является значительной, уважаемой и весьма специфической частью многовековой китайской цивилизации. Обсудить волнующие для себя вопросы участники форума смогли и в шоуруме Казанского федерального университета. Именно там была организована экспертная площадка «Россия-Китай. Сотрудничество и развитие в условиях нестабильности». Спикеры обсудили углубление сотрудничества стран в различных областях. Третий международный форум России и Китай в меняющемся мире» продлится до 12 ноября. Напомним, что в этом году мероприятие посвящено таким знаковым событиям, как 65-летие общества российско-китайской дружбы и 15-летие со дня открытия Института Конфуция в Казанском федеральном университете. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Казанский федеральный университет знает, как помочь будущим студентам прокачать навыки в сфере экономики. Региональный кейс-чемпионат дает школьникам возможность создать свой проект, который в будущем станет хорошим подспорьем для создания своих бизнес-проектов. Обо всем подробнее расскажет наша съемочная группа. 11 ноября в здании Института управления экономики и финансов прошла очная защита проектных работ участников регионального кейс-чемпионата по экономике и предпринимательству в Республике Татарстан. Конкурс проводится в партнерстве с публично-акционерным обществом КАМАЗ, мэрией города Казани и Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики. Партнеры у нас выступают в качестве жюри, а также помогают нам в организации регионального кейс-чемпионата. Команды защищают свои проекты. Проекты они выполняли по кейсам и по пичам. У нас есть два направления. Направление бизнес-направление и кейс-направление. Чемпионат включал в себя несколько этапов. Вначале перед участниками встала задача создать команду, после чего началась разработка проектов. Далее ребятам нужно было решить ряд задач, которые поставили перед ними члены жюри. На момент защиты Проектов команды должны были предоставить комиссии решения задач, а также свои разработки. Так, например, команда B2B подготовила проект, направленный на молодежь в Самарской области. Сохранение молодежи в регионе в Самарской области путем создания молодежного пространства, которое занимается профориентацией и развивает в основном софт-скиллы. Готовят специалистов будущего. 12 ноября состоится торжественное награждение победителей в мэрии города Казани, где победители получат памятные подарки и возможность пройти финал чемпионата, который будет проходить в Москве. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел всероссийский экологический диктант. Казань впервые стала центральной площадкой для проведения данного проекта. Подробности далее.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 принести своим друзьям, принести своим соседям какие-то новые бытовые привычки, потому что только объединившись, мы можем сберечь природу вместе. Конечно же, очень важно, что предприятие Республики Татарстан, предприятие Российской Федерации.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 Конкурс на лучшего научного кружка Казанского федерального университета завершился. Награждение победителей состоялось в императорском зале. Репортаж Маргариты Михайловой. Научные кружки Казанского федерального университета одно из самых активных направлений внеучебной деятельности студентов. Ежегодный конкурс на лучшего объединения проходил на протяжении двух последних месяцев. 20 октября команды презентовали деятельность своих кружков.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 С 8 по 16 ноября 2022 года Департамент по молодежной политике организует и проводит студенческий марафон «Россия моя необъятная» среди обучающихся первого курса КФУ. Марафон направлен на раскрытие патриотического потенциала студенческой молодежи, а также на повышение уровня знаний, обучающихся об отечественной истории, о национальностях, и этносах, культурных особенностях российского общества. В КСК КФУ «Уникс» уже состоялся этногеографический диктант и жеребьевка для творческой видеопрезентации региона России. Помимо этого,